Итак, приветствую вас, друзья. После каникул месяц уже решила продолжить заниматься прогнозами. Пора снова оживить свой канал, несмотря на очень трудное время. Ну, давайте теперь посмотрим, попробуем посмотреть, что же ожидает вас водолейщики в апреле. Ну, 4-5 числа. Это вчера сегодня будут несколько напряженные дни для вас, поскольку будет Марс в соединении с Сатурном находиться, и он принесет вам ну, некоторую, знаете, такую конфликтность, воинственность. Может появиться желание, знаете, так, повоевать с кем-то, быть более агрессивными, ну, смотря для каких целей. То есть, если у вас такая работа, значит, вам этот аспект поможет. А если нет, значит, постарайтесь направить свои энергетические в энергетический потенциал, ну, более позитивное русло. Также 5 апреля Венера перейдет в ваш второй дом. Ну, давайте я переставлю, чтобы было понятно. Второй дом у нас связан с деньгами, денежки. Денежки всех интересуют. И начнется благоприятное Время для получения финансов, но ну, я так думаю, поскольку, но Венера, она знаете, в рыбах в большей степени не связана с благотворительностью, поэтому, скорее всего, можете рассчитывать на различные благотворительные поступления. Вам будут помогать, то есть в большей степени, чем зарабатывать самостоятельно. Если, конечно же, ваша работа, ваша деятельность связана с такими сферами, как IT-технологии, благотворительность, медицина, психология, эзотерика, то здесь пойдут деньги именно от этой деятельности. Но вообще материальная сфера для вас достаточно благоприятна. А, еще для тех, кто занимается алкоголем, поскольку Нептун он любит пить, ну или жидкости, лекарства, фармацевты. Ну вот это тоже ваша сфера, которая будет удачной. В плане чувств станете более чувственными, эмоциональными в отношениях. Будете стараться установить более гармоничную связь со своим любимым человеком. Ну и тут будет склонность к самопожертвованию, поскольку Венера именно так и работает в Рыбах. 11-12 апреля Меркурий перейдет в Телец. Для вас Телец это четвертый дом, то есть принятие решения относительно сферы дома семьи станет более, ну, таким, знаете, умеренным. Больше будете думать, ну медленным, ну никуда не будете спешить. И в общем-то вам это и совет. Вот, скажем так, там, где вы сейчас находитесь, вот постарайтесь все сохранить в том положении, в котором оно есть, ничего не менять. Ну, и в ближайшие там две-три недели. Так, Юпитер точно соединится с Нептуном. Это опять же ваша сфера денежек. Я уже говорила, где, в чем вам помогут эти планетки, в каких сферах жизни, откуда будут переходить денежки. Плюс 15 апреля Марс, воинственная планета из вашего знака перейдет в рыбы. Но поскольку у нас Марс непосредственно связан с энергией, то энергия станет более размытой, станут актуальны благотворительные действия. Но то есть больше будет соблюдаться дипломатия, а с другой стороны, ну, больше появится различных интриг. И достижение целей обходными путями. Еще, вы знаете, Марс в рыбах не любит пить. Поэтому вот, у, у кого работа связана с, ну, либо деятельность связана с алкоголем, с лекарствами, вот здесь как раз вам больше будет приносить. А, и еще можно достигать каких-то своих материальных целей тоже кольтными путями хитренькими непрямыми способами обходными так и таким образом будем решать свои финансовые проблемы ну и вообще пополнять свой бюджет 16 числа полнолуние в весах это тема партнерства значит весы для вас это так 12 200 10 9 дом Но смотрите здесь будет актуальна тема для тех у кого есть партнеры издалека либо находятся далеко не рядом с вами но вот с ними у вас будут решаться какие-то важные вопросы то есть будут находиться способы решения различных проблем с 18 по 19 произойдет кармическая раздача долгов поскольку причем непосредственно она будет касаться водолеев Поскольку здесь будет формирован вот такой вот Тау-квадрат между кармическими узлами, и прямо будет аспект к вашему Сатурну, который находится в вашем знаке. Я могу сказать так, что на этот аспект будет повлиять, на решение этого аспекта будет повлиять достаточно сложно. Вот запомните период приблизительно 16 по 21 апреля, у многих из вас в жизни могут произойти очень значимые, кардинальные, серьезные изменения. Так, 20 апреля Солнце перейдет в телец, начнутся дни рождения у солнечных тельцов, и в общем-то энергия агрессивности будет активно падать уже начиная с 21-22 числа, поскольку 26-23 произойдет точное соединение Венеры, Юпитера и Нептуна в рыбах. Плюс они еще будут формировать вся эта тройка планет секстиль к Плутону. Ну, можно сказать, что это время наивысшего удачи будет в этом году. То есть самые, наверное, удачные дни этого года, которые принесут радость, удовольствие, много подарков. Ну, для вас это сфера финансов, поэтому, соответственно, вы будете счастливы. То есть можете рассчитывать на какие-то неожиданные подарки судьбы в это время. Ну и закроет месяц. У нас тема начала коридора затмений 30 апреля. Будет новолуние, плюс частичное солнечное затмение в знаке зодиака Телец. Телец для вас является четвертым домом, дом семьи, дом семьи рода, недвижимости. И до 16 мая будет продолжаться этот коридор. Я постараюсь сделать отдельный прогноз на эту тему. Но думаю, что вот род, семья, недвижимость, родина, эта тема будет для вас под особенным... Ну, можно сказать, прицелом, что ли, на ближайшие два месяца. Полтора. Ну, да, полтора месяца. Ну что ж, желаю вам хорошего, легкого месяца. И до встречи в следующем периоде.